Хорошо, посмотрим, что внутри у нас. Как мы будем успокоить? А, вот. Понял. Я все понял. О. да Да-да-да-да. Он, не так искать. Наверное, такой. Ну вот, вот, вот, это, вот это, насколько я понял, нижняя часть его. Она такая легенькая, хорошенькая. нижняя часть. Нужно они твои искатель. Вот такая вот переключалочка. Так, вот такой красивый. Вот наша верхняя часть. Вот так она примерно выглядит. Вот палки, палочка, которую мы прицепляем, типа. Ай-яй-яй, как ее вытащить? Ага. Ну, в общем-то, хорошая. Вот так примерно. Вот. А это наши. А это для того, чтобы типа искать. Вот такая вот красивая штучка. Мы ее прицепляем. Ну разберемся тоже. Вот специальная палочка, которую мы прицепляем сюда. Вот. Так, сейчас разбираться будем. Вот ты мой. Сейчас угу. посмотрим. Так. -с. Как его собирать? Ладно. Так, вот примерно вот так вот мы держим. Ага. Почитай вот это вот. Почитай и найди по этой схеме. Что угу. и, и найди из вот, этих деталей, что там, к чему циферки стоят. Поисковые наконечник А он найди его. Так это что он за это какая деталь вообще? Вот это. А поисковый наконечник, это, походу, вот эта вот штука. Uh -uh. А, поисковый наконечник. Смотри, чтоб там эта штука не упала. Это самая длинная. Это вот это вот, наконечник, по всей видимости. Ну, походу, что Второй номер. Номер два. Свету... Светодиодный... In... Индикатор. Дикатор. Да? Индикатор. Вот это походу металл-детектор. Вот это походу про него. Это походу про эту штуку, которая определяет, что за металл. Или это поля. у меня штука. Это на ручку одевается, да? Да. Так, дальше что? Вообще, это... Походу, надо как-то так. Так, ну, собираю его. А, я понял. Походу, вот эту, что-то надо. Да, металл искать ей сложно собрать. Так. Развязать надо, чтобы более понять. Ты можешь не развязывать, просто собери, как ты считаешь, что нужно все. Нет, надо потушить. Так, вот это вот металлоискатель называется, называется. Сейчас мы прочтем здесь. Пинпионтер предназначен для обнаружения различных типов металлов, золото, серебро, железо, монет и украшений. легкие в использовании. Он не занимает много места, тонкий и легкий. Ну, это мы видим, что он легкий тонкий, действительно так. А как он ищет золото, серебро, монеты и украшения, это мы увидим на деле. Да, а помнишь, нам показывали в магазине, куда батарейки вставлять? Да, вроде. Да. А в пакетке смотри. А батарейки поход сюда. Вот отделение наш. Батарейки нашу. купили в розетке сразу. Вот все, вот все. это золотое да, ли. Золото. Карантинный талон. Так вот такая батарейка от этого. Ну, Соберем, потом мы письмо.